Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас, и я верю, благословляет тех, кто имеет эту жажду к Его правде. Жажду и голод по этой правде – это те люди, которые любят правильные вещи, справедливые вещи любит дисциплину, любит порядок, любит жить такой жизнью, где есть мир, мир с другими, мир с самим собой, в первую очередь, и с Богом, самое главное. И говоря о мире, посмотрите, мы недавно говорили, о Слове Божьем, когда Он говорит о том, что живет во святилище, во святилище, и также с теми, кто страдает. Он говорит особенное, обращаясь к тем, кто сокрушен Духом. Он говорит Бог живет во освятилищем, в недоступном, но также живет сокрушенными и смиренными духом. Тогда вы, те, кто слушаете меня сейчас, в этот момент, у вас куча проблем, тяжелые ситуации. Вы имеете проблемы там, в семье, жена, муж, дети, отношения, которые у вас... Проблемы финансовые, проблемы в здоровье. Какая бы ни была ваша проблема, какая бы ни была проблема, вы страдаете. И когда мы говорим о страдании или сокрушении, мы говорим о душе. Обычно душа страдает. Когда у нас что-то болит, душа от этой боли страдает. Когда у нас зубы, например, болят, но душа страдает. Когда человек какой-то удар получает, это его душа чувствует. Конечно, я сейчас смеюсь и вспоминаю детство, да? Сколько случаев. И когда мы страдаем, это наша душа страдает. Тогда Бог знает все. Это Он сотворил душу. Это Он творец и хозяин души. Все души. Его и все души дадут Богу отчет, приняли Его, и те, кто отвергли Его, тогда Он будет определять на последнем суде, куда пойдут те, кто отвергли Его, ну, эта душа страдает, тогда посмотрите. Господь Иисус, прежде чем Его взяли, Он делал эту молитву и просил, «Если возможно, чтобы эта чаша меня миновала, душа моя скорбит смертельно». Когда у человека, например, депрессии сильная, это такая, знаете, огромная, огромная боль. И Люди предпочитают чувствовать боль физическую, чем пустоту и боль в своей душе. Иисус чувствовал намного более страшной, чем это, потому что Дух Святой отступил на время от Него, Он остался один, Его Дух, Его Душа и тело. И в этот момент, в Гефсиманском саду, он говорил своим ученикам, «Душа моя скорбит смертельно». Скорбит, то есть душа его была под огромным давлением. И чтобы Иисус так сказал, чтобы он о себе сказал, что его душа, скорби до смерти. Можете представить, даже мы не можем представить, ни, ни вы, ни я не можем себе представить, через что он проходил. Поэтому Бог, Бог всемогущий, Он говорит, я обитаю во святилище, во, во святом месте, но также Бог говорит, что «я с теми, кто сокрушен Духом, тем, кто в этом состоянии, в мучениях, я с этими людьми сокрушенными, я с ними». Другими словами, Он с вами сейчас, вы, те, кто страдаете, мучаетесь. Вы, те, кто проходите боль какую-то, мой друг, Бог, как в псалме мы можем читать, близок Господь к сокрушенным сердцем. Сердце – это душа. Близок Господь к сокрушенным сердцем. Он рядом с вами. Тогда не смотрите на тех, кто вокруг вас улыбается, смеется, у них все прекрасно, потому что у вас есть привилегия иметь присутствие Божие рядом с вами. С одной стороны, вы страдаете и мучаетесь, но с другой стороны, у вас гарантия от Бога, гарантия, что Он рядом с тобой, близко к тебе. Почему? Вы скажете так, ну, Господь, если ты близко, если ты видишь, если ты знаешь мою ситуацию, почему не избавишь меня от этой боли? В этом, и в этом вопрос. Это важно. Иисус, Сын Всевышнего Бога, прошел через это страдание через мучение, через эту боль, через нужду. Но он исцелял только тех, кто взывал к нему. Это очень сильно. Он не просто на всех, кто там видел вокруг себя, возлагал руки. Нет, те, кто взывали или просили, им отвечал. Кто не просил, он просто мимо проходил. И Бог таков, мои друзья. Такой характер Всевышнего Бога, который живет в вечности, во святом святилище, Господь всего. Он рядом с теми, кто сокрушен и смирен духом. Но он может действовать в жизни этого скрушенного, страдающего человека, когда этот человек говорит, «Господь, меня помилуй, я с этой проблемой, у меня такая ситуация». Тогда необходимо показывать эту веру в него для того, чтобы он мог войти в вашу жизнь. Тогда я специально вам несколько раз показывал эту историю, это свидетельство Марсио. Можете смотреть, что он, придя в церковь, ничего не понимал из того, что пастор говорит. Но в конце служения, когда пастор сказал о том, что ты можешь положить руку на свое сердце, и прославить Бога, поклониться Ему. И он это сделал, положив руку на свое сердце и сказал, «Так, Господь, я не буду Тебе поклоняться, знаешь почему? Потому что я Тебя не знаю. Я такой испорченный человек, да, я живу неправильно, я все, что мог делать плохого, делал. Как я такой человек, может поклоняться Тебе? И хуже всего, что я тебя не знаю. И когда Марсю вот эту свою грязь, вот эту свою испорченную жизнь, в которой он находился, когда он все это стал говорить Богу, вы знаете, Бог видел это и сошел на него, и освободил от этой отвратительной, ужасной жизни. И он стал новым творением, и он сказал, когда я вышел из церкви, из этого места, как будто такая с меня глыба упала, потому что грех он давит, он тяжелый, и как давит? И слава Богу за тех, кто этот грех оставляют и в покаянии идут навстречу к Богу и говорят, «Мой отец, мой Бог, я не знаю тебя, я не знаю, каков ты на самом деле, но если ты существуешь, ты видишь меня, ты знаешь, тогда приди навстречу мне». И избави меня от этой боли. Делай то, что ты хочешь. Когда люди, они смиренные, когда люди открывают свою душу искренне перед Богом, тогда Бог, который обитает во святилище, во святом, в недоступном месте, нет ничего и никого выше Него, этот Всевышний Бог приходит на помощь, моментально на помощь в эту жизнь. В этот момент приходит. Это, это моментально происходит. Именно так. Вы, мой дорогой друг, который находится в этой ситуации, может быть, вы молитесь, и ничего не происходит. Идите на служение сегодня. Идите в нашу церковь, в храм Духа Святого. Сегодня, утром, днем или вечером, неважно когда, и вы можете прийти. Кто знает, может быть, там есть слуга Божий, которого Дух Святой будет использовать для того, чтобы помочь. Помочь вам. Кто знает, какая бы ни была проблема у тебя, физическая проблема, личная, какая бы ни была боль, которая мучает твою душу, ничего не стоит тебе, это не требует, чтобы ты платил. Есть огромное количество мужчин и женщин божьих, которые сегодня готовы, чтобы отвечать на Твою пыль, на Твою молитву. Только одно слово, всего слова, одно слово от Бога достаточно, чтобы решить все Твои проблемы, всю Твою боль, Твои страдания. Бог говорит, давайте прочитаем, как это сильно. Вы знаете, написано ⁇ Мир ⁇ дальнему, мир ближнему ⁇ Говорит Господь. Мир, мир. Дальнему и ближнему ⁇ говорит Господь. Тогда где бы ты ни был, он даст тебе мир. Но также Бог говорит, а нечестивые, нечестивые, те, кто являются злыми, а отвергая Бога, для них нет мира. У них нет мира. Вы, те, кто слушаете меня сейчас, и, может быть, вы внутри себя носите зло, какие-то чувства, обиду, ненависть какую-то, знайте, написано, что Бог не дает мира нечестивым. У них нет этого мира. Ты можешь э, не переживать о тех, кто тебе зло делает, потому что у них нет мира. Мир только для тех, кто приближается к Богу. Вы те, кто сейчас слушаете нас или смотрите, примите мир. Может быть, вы далеко, у нас такая дистанция огромная, но... Мир, что самое важное, Бог изливает на вас. Примите этот мир, где вы находитесь. Во имя Господа Иисуса Христа. С той властью, властью имени Иисуса Христа. Я провозглашаю и сейчас пророчествую мир в вашей жизни. Примите его. Примите этот мир, который Бог мне дал. Примите сейчас этот мир. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Пусть Бог вас благословит. До встречи, друзья. До завтра.